Можно определить, можете вспомнить какую-то там, не знаю, актрису, тридцов. женственность, нет единого понятия, что вот женственность, это там, одели красивое белье, платье, чулки, там, не знаю, улыбку, хорошее настроение и все, я женственно, нет, это наше внутреннее состояние, это то, какая женщина, какая девушка, какие мы внутри себя, как мы воспринимаем этот мир, как мы воспринимаем себя, принимаем, любим, да, вот все, все, все вот эти качества, они действительно подходят вот э, описание женственности, и чувственности, и творчестве. ну про творчество сегодня будем говорить Смотрите, сейчас я вам дам очень интересную технику, она действительно работает, я проверяла Техника называется ключ. Она для снятия стресса, для укрепления здоровья, для, вот как раз мы говорили про поток, творчество, для того, чтобы войти в поток, развить творческий потенциал и так далее. Если ее каждый день делать, там, например, утром, вечером, вообще, когда захотелось. Смотрите, станьте так, чтобы вы друг другу не мешали, прям можете заполнять пространство, не стесняйтесь. Что нужно сделать? Нужно расслабить плечи, расслабить руки и просто... Слева право вращаться. Вы себе больно не сделаете. Вы хорошенько себя ручками прям вот побить, пошлепать. Я, к сожалению, не могу разойтись, у меня здесь микрофон. А вы прям, кстати, можете закрыть глаза. Я даю эту технику на своих тренировках. Девочки кайфуют, закрывают глаза и прям улетают в космос. И еще больше набирайте амплитуду. Прям хорошенько себя так ручками Уменьшаем амплитудку, возвращаемся, возвращаемся. Если, особенно если там стресс есть в жизни или какие-то негативные ситуации, мне прям, ну очень особенно, ну перед сном я не знаю, не буду рекомендовать, потому что оно еще повышает энергетическое состояние а Да, мы сегодня вообще, мы даже танцевать Так, Спойлер. Хорошо, девочки, а сейчас вот как раз, да, под музыку, но мы будем следующие упражнения, хочу, чтобы вы... вы себя сейчас любили. Как? Просто опять же таки станьте на минуту эгоистками, станьте на минуту самыми важными женщинами, девушками в своей жизни. И начните себя гладить, обнимать, нежиться. Прям вот прикасаться, я включу вам музыку. Можете закрывать глаза, можете встать, где вам удобно. И наслаждайтесь. Просто наслаждайтесь собой. Никто на вас не смотрит, никто вас не критикует, не осуждает. Можете где-то почухать за ушком, обнять, приласкать. Можете еще в своих мыслях проговаривать. Я такая хорошая. Боже, я такая любимая, я у себя одна, я самая-самая лучшая, самая нежная, прекрасная. Ручки, талии, бедра, вы самая красивая, каждая из вас индивидуальная, каждая из вас уникальная, красивая, сексуальная, женственная. Попробуйте отдаться этим ощущениям, прям вот чтобы это состояние у вас осталось, и вы запомнили, насколько действительно вы себе дороги, насколько вы прекрасны, насколько вы себя любите. Потому что женственность, проявление женственности как раз начинается тогда, когда я себя принимаю. Я себя люблю, я открыта для себя, я открыта для мира. И мужчины очень чувствуют. Вот те, кто были на сексологии, мастер-классе, тоже слышали, что когда женщина себя хочет, понятное дело, мужчина ее будет хотеть. Если женщина себя не хочет, если женщина себя не принимает, либо внешне, либо внутренне, неважно, тогда мужчина это чувствует. Не только мужчина, все люди чувствуют. Вот. И то, что мы сейчас с вами делали, вообще важно э, хотя бы иногда вспоминать, особенно если есть среди вас мамы да, или многозадачные женщины, там работа, тут семья, дом и все такое. Останавливайтесь хотя бы несколько раз в день, на пару минут, останавливайтесь, останавливайте время вокруг себя. Есть только «я», есть «мир». Есть «я» классная, есть «классный мир», «я» открыта миру, «мир» открыт мне. Вот, вспоминайте об этом, возвращайтесь здесь и сейчас. И помните, сейчас вам дать задание потанцевать, потому что через танец, так как я еще и тренер в физическом направлении, то есть, ну, как говорила, полдэнс веду, я заметила для себя такую штуку, что танец, ну, не только вот именно спорт, там, где Фигачишь. А вот именно чувственный танец, когда включаешь музыку, помогает снять напряжение, помогает снять стресс, помогает раскрыть, опять же таки, ту же сексуальность. И один, ну, для меня это стало просто потрясающим открытием, когда год назад у меня умерла очень близкая мне дорогая кошка, на самом деле 17 лет прожила со мной. Вот. Она лучшая кошка в мире для меня была, и моим другом, и всем с самого детства. Вот. И когда она умерла, мне было настолько плохо, мне было настолько грустно и я просто не знала, куда себя деть, рядом не было плеских, ну, я была одна в Киеве, то есть все поразъезжались это лето, и что, что делать, ну вот как, я сейчас знаю, что пироженки нет, не помогли, там не знаю, какао с зефирками не помогли, что делать, я просто включила музыку и начала не знаю, но ну, это на интуитивном уровне было, я включила музыку, притом такую попсовую, первое, что попалось, неважно. И я, начала, я отключила голову совсем, я туда окунулась и начала танцевать вот по квартире. Я не знаю, минут пять такое ощущение, что я выпала из этого мира. Я окунулась в какое-то другое пространство, на другие вибрации, на другую волну совершенно, где был только мой мир. Такое ощущение, что я была вот... Внутри себя прям это была глубокая медитация, э, состояние вот как глубокого сна, знаете, там где проваливаешься, ничего нет, вообще ни мыслей, есть только ощущения. Это были приятные ощущения, у меня тогда прож... перестала болеть голова, перестала топтать, и я смогла уснуть, потому что Здорово, правда? Да. Потому что ни валерианка, никакие, я столько тублеток тогда выпила, ничего не помогало. А вот через танец недавно я узнала, что существует такое направление даже в психотерапии, хочу им очень обучиться. Вот, и э, что сейчас? Сейчас я не требую от вас каких-то профессиональных навыков, там размашистых движений. И сейчас мне будет достаточно, ну и каждый из вас, чтобы вы Закрыли глаза, то есть сейчас тоже распределимся по пространству. Закрыли глаза, я включу музыку, может, если получится, даже выключим свет. Просто отключитесь, что там вас кто-то может осуждать, критиковать, на вас кто-то смотрит. Нет, все с закрытыми глазами. Я я тоже буду участвовать в этом. Вот, супер-класс. Это свой мир, кто убрал все, все, вокруг себя, пространство, сконцентрировал все свое внимание, весь фокус привел на себя. Это действительно потрясающая практика. О чем это? Это о том, что мы часто себя, мы часто боимся за мнение окружающих. Мы, да, мы пытаемся. Для нас чье то мнение может оказаться важнее, если не в какой-то момент, а вообще у, у некоторых даже на протяжении всей жизни, чье то мнение может оказаться важнее нашего. Mm -hmm. Что кто-то сказал, что я некрасивая, значит, блин, действительно я некрасивая, а то, что я охрененно выгляжу, это ну то есть. Вот. И то же самое про сравнивание можно сказать, что... Это ужасное, ужасное чувство, которое тянет как раз вниз в пропасть, когда мы сравниваем себя с другими. Сравниваем себя, не знаю, с подругой, с соседкой, с прохожей, с кем угодно. Ну, то есть это может быть и внешне, и э, внутренние какие-то, и характер. Ну, просто вот, когда мы сравниваем, это нас не то, что даже губит, а это забирает очень много энергии. И вот это ресурсное состояние, оно теряется. Поэтому очень сложно, если я вам сейчас скажу, перестаньте сравнивать себя с другими, сравнивайте только с собой, там, прошлое это не поможет. Нужно действительно постоянно практиковать, как? Через осознанность. Каждый раз, когда, то есть нужно настолько себя запрограммировать, что каждый раз, когда я себя с кем-то сравниваю, ловить себя на этой мысли так. Я себя сравниваю? Нет. Ну, и прорабатывать вот этот момент, что останавливать, что не нужно этого делать, потому что, ну, если мы это делаем, например, в деятельности, у каждого разная своя точка старта, там, ноль. У каждого разная, если это мы делаем в спорте, у каждого разная э, точка старта, подготовка, кто-то пришел уже подготовленный, ну, точно так же, неважно, в танце, как угодно. Кто-то в детстве, может, танцами занимался, и тут сейчас может такое начудить. Поэтому сравнивайте только действительно себя с собой и через осознанность, более осознаннее, когда мы будем жить, мы будем э, уметь э, сохранять и накапливать энергию, которая в нашем организме для того, чтобы ее и распространять на окружающий мир, и задействовать в своем детище где угодно в общении и так далее. Что только что происходило, почему я вам дала эту практику, это на чувствование. Вот. Умеет почувствовать этот мир полностью каждой своей порой вот, кожей да, телом каждой каждый своей клеточкой, когда а, мы умеем насл... получать наслаждение от общения, от а, птички, которая где-то там сидит на дереве и поет. Я... Вот такие моменты тоже на.. на раскачку вот этих эмоциональных наших, нашего порога, чтобы его чуть-чуть про, как бы, продолбить, чтобы мы умели еще больше, чувств... через чувствование развивается и женственность. Мужчины получают колоссальное наслаждение, когда видят, как женщина получает наслаждение от самой себя, от мира, потому что, ну, у мужчины немного по-другому устроены. Мужество — это немного другое все таки да, чем женственность. И для них это более чуждо, чем для женщин настолько вот наслаждаться миром. И они это черпают, питают и женщина таким образом к себе притягивает. Кстати. Энергии много. Энергии много в нас самих для того, чтобы засиять на все пространство, для того, чтобы подарить ее всем и вся, и себе, и пространству, миру, Богу. Энергии очень много. И эта медитация как раз вот про тот свет, да, которым мы наполняем, которым э, мы окутываем себя. Люди потом его чувствуют. Просто невероятным образом, я не знаю, ну, то есть магия не магия, но так и есть. И если ее делать, действительно, кто запомнил, прям делайте перед сном, ну, перед сном, неважно, можно утром. Если нет, пишите, я вам с удовольствием. Важное направление женственности, слышать, уметь слышать свои истинные желания. Ну, да, можете пока присесть, две секунды еще расскажу. Про желания, да? Э, уметь отличать, где мое желание, где мои хочушки, а где навязанное кем-то, или обществом, или э, знакомыми, неважно. И э, когда мы... Понимать, ну, это опять же таки можно есть и практики, можно через медитацию, можно через ощущение тела попробовать понять, это мое желание или не мое. Есть очень много медицин. Допустим, если мы хотим от любимого человека э, внимания больше, или мы как, каких-то подарков хотим, мы пытаемся намеками, намеками, но люди не экстрасенсы. Э, только когда мы учимся просить, э, когда мы учимся конкретно формулировать, слышать свои желания, только тогда мир отзывается, тогда у нас. Очень много пространства появляется для воплощения, ну то есть много вариантов, ну, прям вселенная нам шаг за шагом что-то новое подкидывает, и это класс, и класс, и быть здоровым, быть счастливым, быть богатым, в общем. И сейчас практика заключается в том, что находите себя партнера. И просите о том, что вы хотите от него получить. Это могут быть объятия, это могут быть просто слова. Например, скажи, что я красивая, только скажи так, чтобы я поверила. Да? Это может быть просто подержи меня за руку. Это может быть, ой, почухай мне тут. Ну то есть, все что угодно. Это может быть просто давай постоим, посмотрим друг в другу в глаза. Ну То, есть то, что вот вы увидели девушку, вы ну, первое, что приходит в голову, чего вы действительно хотите. Попробуем? Последнее на вот такой вот контакт, скажем, на взаимодействие. И знаете, что мы будем говорить? Мы будем рассказывать о себе, какая я классная. То есть похвалите себя прям вообще капец. Это как раз то, чего мы тоже не умеем. Большинство из нас не умеет делать. Да. По поводу Здорово. границ, что они действительно у нас в голове, но и если мы их осознаем, то лучше их все-таки... Я не говорю про личностное пространство, про вот эти границы. Я говорю как раз про убеждения, установки, вот эти границы. И э, если мы их... Ча чаще всего мы же не осознаем, очень важно, если мы все-таки поняли в себе, вот, что, блин, а вот здесь у меня стопор, я не могу себя нахвалить, как же так, как я могу чужому человеку рассказать, какой я классная, боже, ну то есть это что-то говорит уже о себе и нужно прорабатывать, потому что это об уверенности, это об открытости, и второй момент. Прорабатывать как? Прорабатывать можно со специалистом, обратиться к психологу, психотерапевту. Прорабатывать можно на тренингах, можно в таких кругах. Ну, то есть есть масса, с помощью медитации, масса методов, главное, желание расти, развиваться, открываться и так далее. И на своих тренировках иногда на разминке даю там какую-то волну сделать телом. И когда вижу, ну, бывают девушки, у которых действительно, ну, мы стоим, например, с пилоном, если делать волну, что не получается у нее. То есть по технике она делает все правильно, ну, как бы, но, но, но нет вот этого шарма. Я подхожу и говорю, слушай, а сделай сейчас вот теперь то же самое, только смотри в зеркало, на себя, и сделай так, чтобы ты возбудилась на себя, чтобы ты захотела себя сейчас. Девушки, одни дома, если пожалуйста стали перед зеркалом и начали танцевать можете прям даже раздеться и так чтобы вот чтобы захотеть себя ну тогда и мужчина и муж и окружающие люди неважно все действительно чувствуют вот это вот, вот этот поток эту энергию это развивает, действительно. Вот вопрос щепетильный что знаешь э, то есть когда есть гармония между там, мыслями допустим да и каблуком вот тогда да это классно а когда только вот есть девушки просто ну тебе так все хорошо мне нравится очень а есть там девушки по всем стандартам особенно там какая-то э, модель но не просто там э, по всем там стандартам красоты вообще все красивое но вообще общении с ней не чувствуешь ни энергии ни вот какого-то такого обаяния и я такая, ну, в смысле, она ж красивая, она реально красивая, у нее там все, попа, сисит такое, талия, все так красиво. Но, блин, вообще не хочется, вообще невозможно, так сказать. И я тогда начала задумываться, ну, почему? Потом понимаю, что она себя вообще не принимает. Да, она красивая, да, она там, ну, старается, одевается, все, но она себя не принимает, она себя не любит, она постоянно старается не быть собой. Поэтому тоже такой вот ну, спорный, когда есть вот эта гармония да, между внешним видом и внутренней э, уверенностью, принятием, любовью. И когда женщина э, с, не старается быть кем-то, а она является сама собой, тогда это действительно это очень работает, конечно. Тем более мы э, через внешний вид, тоже над этим недавно задумывалась, насколько одежда может, даже вот я просто на краю, я редко крашусь, Сегодня на... насколько это влияет на мое внутреннее состояние? Поэтому да, можете экспериментировать. Для кого-то платье действительно одела платьишко такая, и сразу игривая. Для кого-то даже вот, ну, одела штаны, каблуки тоже там. Это настолько индивидуально и нужно экспериментировать, нужно пробовать. По поводу того, что ни с кем себя не сравнивать, ну, как мы женственность можем развить, да? Сравнивать только себя с собой, да, тяжело. Но через осознанность. А сейчас я через осознанность выхожу на тот уровень, когда я сравниваю себя там, год назад. Я такая, блин, да классно, я так вот, вот я развиваюсь, я другая, это круто. И тогда еще больше вдохновения, но вот эта энергия начинает дальше двигаться, это потрясающе. А, умение наслаждаться собой. Мы сегодня делали практики, да, мы сегодня танцевали, обнимали себя. Вот, вот это умение наслаждаться собой тоже развивает женственность. А, слышать свои желания, но только истинные желания, и исполнять их насчет каждого желания. Это про ту же осознанность. То есть, если есть какая-то мечта, делать хотя бы шаг на пути к реализации ее. Через желания мы тоже становимся более женственными. По поводу творчества. Вот танец, пение, да, хотела сказать пару слов. А, творить. Вот... Слово «творить» — это творчество, это что? Это проявление, то, как мы, э, мы являемся проводником между высшей силой, между Богом, Вселенной, как, как хотите, да? Э, проводником в этот мир. То есть через творчество мы как раз э, его руками, так, так сказать, творим этот мир. И творчество — это не обязательно рисовать, петь, танцевать, когда оно ну, сразу приходит в голову. Вот прям играйте, прям везде, во всем, со всеми. Это тоже творческое Дворчество. проявление. Принимать и любить себя — это действительно так, это важно во всех делах в принципе в жизни это понятно без этого никуда как ты можешь любить других как тебя могут полюбить если ты не любишь сам себя это действительно так это никуда не уйти и если с этим большая проблема из-за то лучше действительно обращаться к специалисту и решать этот вопрос ну заниматься своим делом. я никогда не устану повторять о том что Физические нагрузки, они могут быть абсолютно разные. Не только полденс, не только растяжка, не только тренажерный зал. Это может быть верховая езда, это может быть велосипедные покатухи, это могут быть обычные танцы, это может быть скалодром. Недавно была Ух, масса эмоций, когда лезешь, а там под тобой столько высоты, это а ты ну, очень классно. Это может быть любая физическая. Да, 20 минут пешком по Киеву пройтись, это уже классно. И вот через тело как раз вы включаете свою внутреннюю энергию, ну, в принципе, и сексуальную энергию поднимаете, и э, уменьшается качество, ну, уменьшается количество стресса и так далее. Вот именно через тело, пожалуйста, работайте над своим телом, хотя бы маленькую йогу утром сделать, вечером, неважно, какую там басу не постоять, это уже будет... Лучше, чем ничего. Ну, гармония мысли с телом, чтобы не было такого, что я хочу одно, тело моё хочет другое. То есть уметь э -э синхронизировать, чего хочешь. То есть вот надо, да, есть там надо, мне надо на работу. А есть я хочу, я хочу пойти на работу. И если здесь не состыковка, что, блин, я не хочу реально идти на работу, мне она не нравится. Есть два варианта. Либо вы увольняетесь, меняете работу, <смех> ну или вообще деятельность, да, у меня первое образование айтишное, я в компьютерных науках проработала. Теперь ушла в психологию, потому что я люблю людей, я люблю общение, я получаю от этого массу удовольствия. Вот. Либо второй вариант, э, перевернуть отношение к работе, совсем поменять, именно свое собственное отношение, то, как я отношусь к своей работе. Ну, и так распространяемся на все, на любую ложку.